Здравствуйте подписчики моего канала. Хочу сегодня рассказать про свою тепличку. Сегодня 21 мая 2017 год. На улице плюс 10 дождик. Но май, сами знаете, в этом году был хуже некуда. Снег. В общем, холода, постоянные заморозки. Ну вот на сегодняшний день что у меня получилось хочу показать так вот мои баклажанчики баклажанчики цветут уже во все Также вот перчики уже вот такие, вот они, перцы. И в этом году помидорчики особо не порадовали самая худшая рассада так сейчас мы настроимся вот в принципе ну вот на май мы уже имеем вот такую рассаду точнее уже не рассаду уже посажена в грунт три недели как на майские праздники короче сажал а также сделал капельный полив себя вот эта капельница капельница можно регулировать подачу подачу воды с помощью открыл открутил закрутил будет больше меньше а, также а, здесь вот здесь. таймер таймер так мой мученный виноград вот здесь есть таймер вот сейчас мы его включим на 15 минут вручную вот он включился ну и вот сейчас воздух весь сойдет вот допустим так вот льет Делаем один оборотик. И он вот так вот начинает капать. Вот, вот так вот начинает капать. Выставляем, в принципе, как нам удобно. Также можно еще с помощью подработать, с помощью... давление воды и все будет в норме. Вот, допустим, здесь очень давления не хватает. Сейчас я поставил побольше давления поэтому вот такая вот петрушка с разнообразием ставлю на 50 минут полива до, до это три раза в неделю так ставлю на 50 минут три раза в неделю и он у меня вот так вот поливает сейчас мы таймер отключим а, еще по таймеру таймер можно выставить как хочешь работает на двух батареечках выключился нажимаем еще на выкол и ставим в автоматическом режиме на двух мизинчиковых батареечках работает здесь стоит фильтр фильтр в принципе я все эти убрал у него лишние подсоединил напрямую на закрутки вот он вот так вот работает 50 минут два раза в неделю мне поливает так вот у меня здесь помидорки, баклажанчики. вот они помидорки то на каждой своей капельнице стоит Здесь стоит автоматическое открытие, закрытие двери для проветривания. Если температура превысит 23 градуса, то в принципе он будет проветривать. Будет проветривать лицо здесь вот так вот с помощью этих всяких приспособлений развел вот сюда и она вот пошла одна, вторая линия и здесь у меня еще теплоаккумулятор который который нагревается за день даже вот сейчас на улице 10 градусов то теплиточек градусов 20 чем-то за счет солнечной энергии ну вот мой капельный полив ну помидорная рассада у меня в этом году подкачала очень быстро выкинулась рано я ее посадил и немножечко я ее перекиси водорода видать поджег но ничего страшного думаю что все будет Нормально и за недельку Она кстати высажена Самая последняя То есть э, на прошлой неделе Высадил помидоры А перцы баклажаны уже по три недели Растут Вот такие вот перчики Хотя По идее их надо обрывать Но как-то хочется и Начальную Продукцию иметь уже Чуть-чуть в принципе, перцев мне здесь хватит, помидор тоже. Ну вот, всем спасибо за внимание. Сейчас будем переходить на вторую теплицу. Там я сегодня посадил арбузы и дыни и эти огурцы.